Всем привет! Чувствуйте мужчину. Любовь. Мужчин мечтает о любви. У мужчины есть любовь всей его жизни. Также мужчина видит, что многие люди уже состоят в отношениях, и у людей есть любовь. То есть, не просто люди показывают на пока свои отношения, свою любовь. А человек именно, вот мужчина, он видит вот как человек вот, в фильмах, когда вот если даже смотреть, там видно, как герои не просто хорошо играет, а что вот у них реально есть любовь. И также человек, именно человек-мужчина также видит, что есть любовь. Всем пока!